Бывает без пружинки. Пружинки продаются отдельно. Этими ножницами удобно резать. Сейчас мы и покажем, как в режут. Вам нужно разрезать две картины. Вот в этом, в этом месте для того, чтобы нам проще было резать, мы Здесь немножко расправим. Немножко расправим. Всё, нам здесь надо будет разгибать при отгибке крома. у нас сделана на инструменте шлифовка, то вот оставляются небольшие такие И вступаем У нас нижняя часть катается. Вот так вот. Здесь с той стороны. Вот так вот. Так, нижнюю часть мы опускаем. Так, ставим. Вот до конца я дорезал, здесь может быть петушок, поэтому желательно не до конца. Очень. Пробуем без отгибки. Без отгибки попробуем. В конце у нас получился петушок. Конечно, плохо. Сейчас мы его подрежем. Он все равно у нас будет здесь еще ослабление будет. Поэтому мы его еще его подрезали. Но желательно, конечно, резать без петушков. Перед нами две картины, то есть мы подготовили картину нижнюю. Вот она. У нас здесь кромка 50 миллиметров, то есть на картине вот она. Подготовили с правой стороны ослабление нижней картины. Вот оно соответственно. И с левой стороны мы подготовили тоже у нас Г-откипка, нижняя картина 50, верхняя картина 30, согласно нашему чертежу. И сейчас нам нужно вот эти все кромки распрямить и положить их на верстак, как на нижних картины. Эта часть. И на верхней картины тоже 25 сантиметров да, или 250 мм. И то же самое нам надо делать с этим, с П гребнем или П отгибкой 25 миллиметров. То есть вот до сюда мы должны ее распрямить и положить, чтобы она у нас была... Поп-лист Нижняя картина и верхняя картина Тоже 25 вот. Мы тоже должны разогнуть